У меня были очень строгие и требовательные родители. С самого раннего детства мне многое запрещали и слишком многое требовали от меня. Естественно, об общении с мальчиками не могло быть речи. Даже во время учебы в университете у меня не было никакого общения с парнями. А встречаться с кем-нибудь или ходить на свидание с мальчиками я вообще не думала. В то время, когда мои подруги заводили отношения с противоположным полом, гуляли ночью напролет, я ходила в институт. А по возвращению домой, садилась за уроки и была практически нелюдимым человеком. А все это благодаря моим родителям. Ведь они всегда хотели, чтобы я была примерной девочкой без каких-либо вредных привычек. Повзрослев, я узнала, почему меня воспитывают строгости и так много требуют от меня. Все дело в том, что моя мать, будучи совсем молоденькой девушкой, забеременела мной. Ранняя беременность считалась позором для всей семьи. Она и сейчас не поддерживает отношения с своей матерью, так как последняя все никак не может простить своей дочери юношеские ошибки. Получается, что я и есть та самая мамина ошибка молодости. Во время учебы в школе и в институте я понятия не имела, что такое реальная жизнь и, как оказывается, совсем не была к ней готова. Окончив институт и начав самостоятельно зарабатывать деньги, я решила съехать от родителей и поселиться в съемной квартире. Если можно так сказать, начав самостоятельную жизнь, я пустилась во все тяжкие. Почувствовав свободу, я захотела пробовать абсолютно все, что мне в юности запрещали родственники. Однако я и понятия не имела, как нужно общаться с противоположным полом. и не понимала, как нужно отвечать на ухаживание со стороны мужчин. По этой причине поначалу на первом же свидании я была согласна сплевизиться с мужчиной. Я не думала о возможных последствиях, а поступала так, как хотела. После первой ночи некоторые мужчины мне потом звонили. Предлагали начать встречаться, однако я не была готова к серьезным отношениям. Так все мои отношения с парнями заканчивались после первой же ночи, проведенной вместе. Но в какой-то момент мне встретился парень, к которому я сразу начала испытывать симпатию. Он мне очень сильно понравился, я была готова начать с ним серьезные отношения. Однако, из-за того, что наше первое свидание закончилось интимной близостью, он сообщил мне, что я слишком доступная, поэтому не захотел со мной встречаться.